основную роль в образовании в атмосфере потоков воздуха ветров играет конвекция. На берегу водоемов в жаркий летний день вода нагревается солнцем медленнее чем суша. Соответственно воздух над сушей нагревается сильнее чем над водой, его плотность уменьшается, уменьшается и давление. над сушей оно меньше чем над водой. Поэтому холодный воздух перемещается с водоема на сушу то есть дует ветер. Ночью наоборот, суша охлаждается быстрее, чем вода, и над сушей воздух холоднее, чем над водоемом, ветер дует от суши к водоему. Эти ветры называют соответственно дневными и ночными бризами.